Всем здравствуйте, вы находитесь на канале Сама Себе Швея. Меня зовут Ирина, и я продолжаю шить жакет на Эль. По выкройке Витисюз, и это у меня уже получается. Будет четвертое видео. Да я отвлекаюсь. У меня все время что-то делает кот, когда я пытаюсь снять видео. Так что продолжаем просмотр. Ну и тем, кому кто будет шить такой же пиджак, возможно, будут полезны мои видео я поскалывала а, подкладку вот так вот по всем швам посмотрела все соединила чтобы у меня все везде сошлось и теперь я буду вот этот вот а, пришивать к подборту под подклад наверное это надо все как-то вывернуть если честно я не очень разобралась в инструкции но вроде как надо пришить именно сначала вот эту часть вот так вот выверну на лицевую сторону. Лицевая сторона к лицевой стороне. Вот так вот приметаю. Вот здесь. И в один сантиметр. Вот так вот по припуску притачаю подкладку к подборту с одной и с другой стороны может быть я что-то делаю не так я не утверждаю что это правильно я просто показываю как это делаю я кстати вот здесь вот у меня был защип там вы увидите на подборте, на вот э, это, ой, да, на подборте, на подкладке вы увидите будут две надсечки. А, здесь нужно сделать защип. Время идет, а я тут все кручу, верчу обмануть хочу и вас и себя смотрите я здесь отпарила отгладила борта вот все у меня хорошо потом по инструкции написано что надо вот так вот низ сколоть приметать его и потом вывернуть все это через верх наизнанку и притачать вот здесь вот в один сантиметр в один сантиметр все весь низ до да? подклад и знаете что я думаю я не понимаю зачем надо притачивать ну при то есть притачивать -то я знаю почему я вот думаю что я наверное возьму и сейчас все это выверну наизнанку и вот здесь низ сантиметра весь пришью а потом уже буду вот приметывать как мне надо вот этот вот низ. я тут уже на коленке короче шью и смотрите вот я вывернула наизнанку это наш подборт, да вот это вот у меня идет заглажено вот как он вот так вот будет да? и вот здесь вот вот тут нужно идти 2 сантиметра по краю борта а потом то есть вот так вот она будет идти вот так а потом вот сюда под изгибом и здесь уже в сантиметр сейчас покажу вам когда на машинку перейду вот я заколола и начинаю вот с этого участка и получается я иду здесь вот отсюда потом на изгиб где-то тут полтора-два сантиметра сделала теперь можно вот так что я много сделала так и вот мне надо точно также закончить значит так. стоям Так, что-то я тут совсем мало взяла, может еще чуть-чуть закруглить, а я сейчас посмотрю, ладно, что я там, если что, эти уголки переделаю. Так, с уголками я разобралась, вот смотрите, как они красиво получаются, это я вывернула, и то, что мы там, где я переживала, что у меня много, получилось очень даже немного, а очень хорошо вот и потом вот видите как получается и потом я буду вот это вот вот так вот аккуратненько э, приметывать вот так раз и раз вот наверное этими ручными стежками да как это положено делать а вот второй кончик мне не нравится я его пойду переделывать видите здесь я во-первых э, ну немножко на сгиб зашла надо вот туда туда ну чуть захватила много и сама маленькая по себе поэтому в вывернутом состоянии получилось некрасиво сейчас я пойду немножко распущу и здесь сделаю вот так вот вот так выровняю тут все мы берем наши плечики вот эти вот основные основной материал который и вот так закрепляем их и стачиваем один сантиметр потом то же самое делаем с подкладочными плечками лицом к лицу и стачиваем на одной и на второй стороне. Берем детали нижнего воротника, складываем их лицом к лицу и стачиваем вот этот средний шов на один сантиметр. Стачиваем его, заутюживаем и разутюживаем в разные стороны. Ой, друзья, это какой-то трендец. Снимаю я, значит, вам видео, как сделать воротник, как его вточать в горловину. И вот я уже сделала воротничок. И не могу понять, что у меня никак он не становится в горловину. Оказывается, я долго не могла понять. Очень долго. Я пыталась его и так, и сяк там приколоть. И не могу понять, почему не подходит. Да что здесь такое? А оказывается, я просто неправильно его застрочила. То есть я, вот вы видите, я сейчас снизу это все убираю. Я его застрочила вот здесь вот а надо было вот тут вот сейчас я вам буду показывать отпарю это все уберу и буду показывать как уже правильно вточать воротник в горловину вот так вот тоже бывает. причем понимаете плохо то что я вот здесь уже срезала припуска даже уголки срезала уголки до 0,2 миллиметров а припуск до 05 и то есть получается этот низ у меня будет пришиваться горловине непосредственно. А я его так сильно убрала не знаю как это получится но надеюсь что получится начинаю все заново так значит нам нужно вот так вот это все дело приложить и вот здесь вот стачать на 1 сантиметр так срезаем вот здесь вот до 0 5 сантиметров и уголки И я вот так же срезала уголки, понимаете, когда делала вот здесь вот. Так выворачиваем все Так и все отпариваем с небольшим перекантом на верхнем воротнике. То есть вот здесь у нас должно вот так вот быть, вот такой вот перекантик. Нам надо сделать, вот, вот здесь у нас уже сделан разрез, теперь нам надо сделать вот здесь разрез тоже 8-9 миллиметров Сечки должны быть сделаны на искосок. то есть не вот так неровно, а на изкосок сюда вот теперь выворачиваем наш жакет на изнаночную сторону и вкладываем во внутрь пиджачок соединяя получается вот эту на спинка шов на спинке и вот здесь вот шов это нижний воротник мы соединяем их вот здесь вот Вот и все распределяем по нашим сечечкам. Я, наверное, буду вот так вот. Вот здесь. Теперь, видите, у меня круглый уголок. Я теперь не могу понять, здесь вот я срезала как-то мне надо так вот соединить у вас то там будет острый уголок причем соединить так чтобы у меня все время было 1 на 0 5 ниже у вас должно быть все ровненько потому что здесь у меня припуск был срезан когда я неправильно делала вот так вот получилось. Теперь у меня все сошлось. А то до этого я прям не понимала, почему по картинке у меня не так. И сейчас я пойду это все пристрачивать. Я попробую. Я засниму вообще-то, как я это делаю. да? Но я не знаю, выкладывать или нет. Потому что это очень будет долгое видео. Я там буду стараться везде попадать. Особенно вот здесь. Вот, да? вот тут вот стараюсь, короче, снять. Ну что, я вточала и хочу вам сказать, что я еще долго переделывала каждый угол. Ну не каждый, а многие углы переделывала, то есть распускала, где мне не нравилось и заново перестрачивала. Я уже все разутюжила, швы у меня разутюжены. Вот так вот разутюжены подрезанные вот здесь вот в уголках да чтоб ничего не мешало и везде полностью вот так вот по всему воротнику так как у меня уже была как бы подпорчена ткань мне было тяжеловато но я все сделала сейчас я постараюсь это наметать внутри один воротник другому да потайными стежками приметаю потому что сами по себе еще вот эти вот ну ходят ходуном отпаренные разутюженные швы, вот, ну так все у меня очень даже красиво. Вот, смотрите, все получилось очень вот так вот он будет вывернут, очень даже неплохо. Я с собой довольна. Вот. Ну и сейчас все это приметаю весь этот воротник нижний к верхнему снутри переходим к нашим рукавчикам. смотрите вот здесь есть такой глубокий вырез берем вот так вот к этому глубокому вырезу лицевая сторона к лицевой стороне так вот прикладываем и стачиваем по этому шву делаем так на втором рукаве То же самое нам надо сделать с подкладом, с, одним, с одной и со второй частью, ну, с одним и с другим рукавом. Вот так нам надо разутюжить швы на основной части и на вот эту вот широкую часть заутюжить на подкладе теперь берем подклад получается у нас вот вот так вот должно быть смотрите вот допустим вот таким образом да берем этот подклад и снизу вот здесь вот притачиваем его на 1 сантиметр вот здесь лицом к лицу вот так вот притачиваем. Вот мы сделали. И теперь нам надо вот здесь, вот на 0,5 сантиметров, вручными стежками сделать строчку. А потом проутюжить. у меня немножечко я не знаю это временная вообще строчка или какая я сделаю помельче и цветом таким как подклад а почему таким цветом как подклад я делаю так а потом что? подожди-ка а потом может, не таким надо нам надо будет вот так вот потом заутюжить и это будет наш припуск вот здесь вот у меня меточка стоит, да, у нас будет вот так вот застрочено, вот так вот, и это будет такой наш припуск, может быть потом ее надо будет убрать, не знаю, ну ладно, я пока делаю таким цветом, вот я вот так отпарила, и слушайте, и я начинаю уже очень сильно нервничать, потому что я начинаю немножечко, мягко говоря, не понимать, что я делаю и для чего. Вот значит, теперь я беру вот так лицевая сторона к лицевой стороне, скалываю полностью все вот здесь вот и вот на этой части и одной строчкой прохожу вот так вот. слушайте я тут крутила вертела этот рукав сейчас несколько минут и наконец до меня кое-что дошло во-первых я не отгладила сразу припуски и мне их было тяжело найти с этой стороны но я там все посмотрела здесь должно быть два сантиметра и я вот так вот и погладила вот потом когда я все застрочила надо было вывернуть, загладить, рукав, вот это вот разутюжить. А это, а это где там у нас? А, вот это, разутюжить. Вот этот шов у нас идет. Вот это надо было все разутюжить. Я разутюжила. И тут у меня стал вопрос, я никак не понимала, там что-то надо было сделать с припуском. Я крутила, вертела, крутила, вертела. Уже начала психовать, нервничаю. Короче, нужно сделать так вот у нас припуск проутюженный да потому что его не было мне было сложно это сделать смотрите я даже попала тут в свои рассеченки вот рассеченка и тут Ну говорю все правильно заутюжила и теперь нам надо вот так вот его вывернуть сюда наверное снизу надо было делать то же самое я вот просто не втуплила и вот так вот теперь надо ручными стежками вот здесь э, ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля. да наверное вот здесь вот вот здесь захватить сейчас я вам точно скажу да все верно вот в этом месте прихватить этот припуск легкими косыми ручными стежками вот так вот не очень мне понравилось конечно если бы я знала что здесь будет вот так вот видно я ну, наверное пристрочить бы нужно было не знаю хотя ну почему бы по-хорошему не сделать строчку зачем это надо наметывать я не могу понять это же не очень красиво я же намереваю что я иногда вот ну как бы выверну рукав не знаю не знаю что хотел сказать автор ладно короче делаюсь внутри сейчас буду наметывать так друзья по моему я недооценила жакет сложность пошива жакета все с рукавами я закончила все сделала вот у меня все вот так выглядит теперь наступает самое сложное и непонятное мне нужно вот здесь вот значит от засечек вот они они засечки у меня вот одна засечка и вот вторая засечка да, то есть вот раз и два, вот по этим засечкам проложить вот так вот строчки. Я так понимаю, что не выходя за один сантиметр припуска, проложить две параллельные строчки а, с шириной стежка 4-5 миллиметров без закрепок, и чтобы здесь остались ниточки. Для того, чтобы потом, вот так вот, подтянуть это все дело и сделать. Форму. вот так что я сейчас буду делать вот это вот подклад я пока не трогаю вот буду делать эти строчки вот так я проложила строчки и теперь надо за нижние за нижние да за нижние это вот здесь сюда вот, наверное, стянуть я когда-то уже в одном видео показывала как шить Комбинацию там тоже стягивалась. И вот, вот так вот. При... Ой, ну вот, у меня уже что-то треснуло. Может, надо одну сначала, потом вторую. Здесь вообще ничего не тянется. За какие нижние? У нас должна получиться вот такая вот форма, видите, вот такая. До какой степени это тянуть, я не могу сказать вам честно. Теперь буду втачивать рукав. Ой, еще бы не перепутать лево и право. Я нашла лево-право у рукавов. Так, и теперь мне надо вот так вот я засунула внутрь. Вот смотрите, да? Вот. И мне надо притачать к основной ткани основной рукав. То есть пока подклад не берем. Теперь вы узнаете, где у меня были надсечки. И где была вот она середина. Соединяем с серединой. Ну и все по надсечкам. Видите, надо еще подзатянуть рукав. Буду вот так вот подгонять. Вот такой вот какой-то странный процесс. Я все прометала, видите, вот здесь вот распределила и прометала. Распределяла, распределяла, умайлась. Прометала, надела на себя, померила, решила, что вроде ничего буду сейчас шить. Так, вот смотрите, видите, где у меня шов шел? Он шел миллиметра два-три от вот этой последней строчки. Так, ну что, по-моему, у меня все подходит к концу. Я тут это все отпарила, отутюжила. Не знаю, мне не очень пока нравится, что вообще тут происходит. Но я померила, вроде ничего. Кроме меня, никто не заметит, что что-то там может меня не радовать. Теперь нам нужно, я по схеме сделала вот такие подокатники. Вы понимаете, что я делаю это впервые? Для меня слово подокатник, я его можно сказать недавно только узнала, когда начала инструкцию читать. И вот у них же тут как-то есть лево-право у этого подокатника. Ну ладно, не суть. Его надо вот так вот, здесь тоже середина должна быть. Вот так вот берем и вот сюда, вот так в нашей серединке его сначала приметываем, но я не буду приметывать, я наверное этими иголочками заколю, а потом пристрочу вот в шов притачивания. Я как правильная девочка все-таки все приметала, вот видите, и теперь думаю с какой стороны мне это пришивать. Так, сделали пуш-ап для рукавчика, и вот знаете, я должна была подплечник пришить теперь, да? Вот так вот сюда на плечо, но я подумала, вот к плечевому шву вот так вот, да. но я подумала, что я не буду пришивать подплечник, что-то не очень мне нравится тут надо отступить от шва притачивания 1 2 миллиметра и вот так вот ну, найти середину подплечника и садить по середине плечевого вот этого вот среза нашего шва но я наверное подумала я не буду подплечник вставлять я его положила мне как будто неудобно тесно мне как будто не знаю наверное я все-таки подплечник ставить не буду поэтому я сейчас буду стачивать наш рукавчик тут надо все правильно расправить чтобы у нас ничего не перекрутилось так и вот через этот рукав через эту дырку мы должны сточать наш вот этот вот рукавчик так короче я так запарилась с подкладом что сняла видео как неправильно этот подклад пристрочить а потом не сняла видео как правильно его застрочить то есть что я делала я вот через вот это отверстие залезла сюда и вот так вот прям оказалось все легко и просто под машинку положила и вот так вот гнала Получается, тут через рукав, но у меня все было вот, вот здесь, вот по этой части машинки. И вот так вот вертела, вертела, вертела, вертела и прострачивала. Вот, теперь мне надо сделать, но ну, если честно, я к этому пришла не сразу, и вообще мы тут с мужем целый процесс решали, как это сделать. А теперь, значит, такая интересная фигня. Мы выворачиваем вот этот второй рукав и должны сделать техническое отверстие. Ну, допустим, оно будет здесь, да, сделаю я вот тут сантиметров 15, к примеру, да. И вот через это техническое отверстие я должна как-то, значит, туда проползти, подвывернуть, и точно так же, ну, все вывернуть, и точно также пристрочить этот рукав. Сейчас я это буду делать, дорогие мои. Вы решайте сами, если кто-то будет делать, как это сделать. По мне, было бы все намного проще, если бы снизу был не зашит подклад. И все можно было вот сделать там. А, и, кстати, потом мне надо будет еще подкладик при... прихватить. Вот я сделала дырочку. Теперь я понимаю, что надо вот так вот как-то засунуть руку вот так вот это дело все вытащить сюда ой ну я закрепки не ставила поэтому там может трещать пошла вот так вот да я так понимаю что это надо сделать так соединить все по закрепочкам ой по этим Отметка. Так, что тут? Вот вижу отметку. Кстати, я не помню, я там в каком-то видео сказала вам или не сказала, что у меня получилось небольшой такой на плече. Вот что это тут? Вот почему не сходится? Почему не сходится? Так, где тут что у меня вообще? Надо найти серединку. Вот она, середина плеча, да? И здесь, где отмечено? И вот она отметка вот здесь у меня получается немножко нужно делать вот такой вот на рукаве нахлёстик вот такой примерно сантиметров два почему-то у меня получился излишек я там сделала на рукавчике сейчас вам покажу может быть это для того чтобы как раз тут была такая небольшая сейчас я вам покажу выточка вот видите, я делала выточку, то есть у меня получился на подкладе излишек. Может быть, это так было специально задумано, вот, чтобы, ну, там же у нас, у, ну, выточка для рукава, короче, у нас же здесь как бы такой пушнинка, вот это вот, ну, здесь так вот идет тут вот, выпукла. Может быть, это для этого делается такая выточка? Но она мне не очень нравится потому что она как будто даже через одну основную ткань немножко проступает ну, вот здесь мы значит все распределяем так я что-то не то делаю мне кажется да Я вот так вот буду идти, строчить. Вот так вот. Вот так. Ну, я вам сейчас постараюсь это заснять. Ну, что теперь вот мы это все выворачиваем всё. вот видите все получилось оказывается ничего себе ничего себе сказала я себе вот тоже защипик все сейчас я вот эту дырочку заделаю зашью вручную вот так вот и никто никогда не будет знать мне все будет хорошо все заделаю дырочку и что-нибудь вот здесь вот, то ли заутюжу то ли приметаю посмотрю сейчас и останутся у меня короче надо мне будет это все отпарить и пришить пуговки возможно последнее видео вам будет уже все показано показан конец жакета ну что мне, чтобы в камеру влезть, нужно так далеко поставить штатив, чтобы вам полностью было все видно. Вот такой вот пиджачок получился у меня. Красота, красота, лепота. Ну, вот как я сейчас, в принципе, одета, с кроссовочками, с джинсиками, так я и намереваюсь в нем ходить. Может быть, еще поменяю на брюки палацо. Я хочу их шить, у меня есть одни, но я хочу шить себе такие красивые, длинные, широкие в пол. Рукавчики я буду заворачивать. Тут пуговки красивенькие, чтобы у меня это все так вот как бы сочеталось не вначале. Мне кажется, очень круто. Я большая молодец. У меня получилось. Все, я со всеми прощаюсь. Всем пока. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на меня и пишите свои комментарии, что вы думаете насчет пошива этого пиджака в моем исполнении. Все, всем пока!